Всем привет, с вами я Кирилл, и Кирилл... И сегодня мы играем в какую-то бабку с родинкой. Это вроде воспитательный, мы дети. А, ты какую сложность взял? Легко или трудно? Я выбрал легко. Да и я легко выбираю. Так смотри, знаешь, что сказать? Мне кажется, такого ребенка, как я, с моим лицом меня бы никто не хотел бы взять. 600. О. Погнали. Итак, так это за телефоны? Я Собирай, я т... Собир... Собирай телефоны. Или тебе я тебе не, не, не, не надо. Собирать, а, нужно. окей. А да. я буду, я буду собирать. Мне интересно, что будет, если собрать 10 10 телефонов. Ой, не я умер, потому что мне надо было забрать телефон. Вот. Это значит, все у меня все раскрылись. Оп. У меня по разным открываются. Я знаю, они странно как-то делают. Два, один, два. Дон, дон, дон, дон, Иеха, про дверь заку, сбросить блоки, как сбросить их? А что они сбушили? Так меня потом подождешь, ладно? Пойдем. Okay. Пойдем. Не получается, не портануло. А, а что тут такое? Так. сейчас приду, подожди меня. А, я зашел, я зашел в магазин. Еще раз кубики. Я тебя жду тут. Давай. О, телефон. Я, я вижу телефон. Из этих девчонок, они мне кубы портят. Они мне тоже портят кубики. Хотя они не видят наши кубики. Ну они на спин, ну они им на им они где? Они их пинают. Нафига, они такие живые, что ли? Плохой дяденька. Я просто мем вспомнил. А ты же уже так залез то можешь уже. Да блин, ты сломал куски. Дайте мне уже пульт от ядерки. Вот, ой, все, банально. Банально. Я ненавижу кубики. Согласен. Потому что они у меня лицо и кинули, у а меня теперь не могу показывать свое лицо. Ты по моей маске. Да. У тебя вообще челюсть Хороший. разная. Логично, мне этот кубик со всей силы вы, блин, поделали. У тебя вообще трики. Эй, не обижай, а только жить нормально стал. О, еще телефончик. Я вижу еще телефончик. Ты давай позвони. Ты за телефончиком будешь? А? Куда я пропал? Я умер. Сейчас кнопочку нажму. Так все, жди меня опять, ладно? Оп. Окей. Okay. Оп. Так нельзя, я не знал, что нельзя касаться этой решетки. Я пойду телефон заберу. И, блин на телефоне только думаешь Но мне интересно что будет а с ним я тебя не учили Как говорил до Торенто. а ты обратно-то не проходи ты можешь просто умереть Там. все у тебя, я у тебя будет открыто я сейчас скоро. Аоааа быстрее Супер-режим! А нет, мой супер режим не сработал. Ну это я просто не разогнался, сейчас мой супер режим точно сработает! Вот а, у меня, у меня уже открыто, я его убил на сцене. Включаем мой супер режим. Подожди меня! Я уборщица, жду. вы свали! Это не уборщица, это дед. Это бам-уборщица. думаю, она взорвалась. А, ага, ну да. Побежали! Вс погнали. Как она угла сорваться? А, мы же из не стреляли в не. Ладно, сразу не сдум. Так буква а, -а, а. Буква Б. Володя. Ой, Володя. Буква... Это английский, алфавит, я думал, русский. Жалко. А, Беке. Все, погнали, я открыл. Я О, я захожу. Ой, телефончик, Вся. я вижу телефончик. Ну ч ты на этих телефончиках помешался? Ч, ребенок корабльных телефончиков детских видео? Мне интересно, а вот ты встать идем в телефоне. -то. Тут можно 10 телефонов найти. А угадаешь, сколько у меня телефонов набрал? Ноль. А как ты узнал? А? Как ты узнал? Просто я видел, что ты не собирал. Ты хоть снимаешь меня? Я да. А, ой. Так, ладно. Хочу задать вопрос подписчикам. А у вот, вас когда вы были в садике? Бултин? Ну... Мы а купили, когда я закончу садик. Дуб а прокупал я. Покупала. Чего он это передала? Ой, ну такой же телефончик. Я вижу. Тут осторожно не упади. И уж тут кто-то на лицо смотрит. Так, ладно. Хэлл Манера крутит на ребтуре, тури, тури, тури, тури, тури, тури, не. Так, ладно, Кирилл, у меня к тебе вопрос. Когда ты был в стадике? Тебе когда-то покупали телефон? Да. Мне его купили только вроде в начале, и то он был вообще такой плохой прямо. Мне разрешали на 6 У меня был планшет. А и а как, и, как, это, и было когда было я сходил. Я когда сходил к зубному, мне мама разрешила его взять. Прикол в том, я сейчас умер. Кого? по этим почему такая? Почему такой детский садик странный? Я телефон еще, я телефоны собираю. А другие не думаешь, А телефонах думаешь, ты писька мамы. Фух, думаешь только о телефонах, а мама подумаешь? Согласен? Да. Убьем, я умер. А нет, я сохранился, все, здесь может сохраниться. Я, я тебя жду. Я А на на на на